Итак, господа, наша цель – порабощение человечества. План действий таков. Вы, пигментные пятна, десантируетесь на самые уязвимые участки кожи человека и распространяетесь по всей ее поверхности. Задача – поразить как можно больше индивидов. И когда все население планеты будет покрыто вами с ног до головы, тогда уже ничто не сможет помешать нам доминировать, властвовать, унижать, вселять ужас и трепет в сердца людей, сеять всюду хаос и разрушение, пожинать сладкие плоды нашего упорного труда, устанавливать свои порядки, упиваться нашей властью. аха ха ха Так, уважаемый, у нас тут секретное совещание, будьте так любезны, покиньте помещение.